Дальше. Реклама. Ну, к воронке продаж, к полезности и тому подобное мы прикручиваем рекламу. Ну, сюда есть реклама Facebook, реклама ВКонтакте, реклама там, Google AdWords, Яндекс Директ и так далее, и так далее. Есть еще различные там, виды рекламы. Вопрос. У кого есть на это деньги? Для того чтобы освоить нормальную рекламу, ну на это требуется бюджет. То есть в принципе плохого ничего нет, если мы возьмем и проэкспериментируем своими деньгами. Вопрос, опять же, что мы будем по этой рекламе делать? Если у вас он ваш новичка, кое-как там или вами настроенная там лендинг какой-нибудь, да, у него нет пользы у него нет персонализации, что ему рекламировать? И есть ли у него деньги на рекламу? Ребят, вот у меня есть деньги на рекламу. Я могу рекламировать даже вот это видео, которое вы сейчас смотрите. Могу рекламировать какие-то курсы, которые действительно могут принести пользу сетевикам, которые работают на, на этом рынке. Да? Но а, у новичка этого нет. Новичок не может развиваться вот так в интернете, чтобы к нему выстраивалась очередь. Лидер может. И поэтому любая работа, которые э, вы делаете в интернете она идет в пользу только лидерам только лидеры сетевого маркетинга в, ну, выигрывают в интернете потому что они друг от друга отличаются у них есть свои зрители поклонники подписчики и к ним просятся в структуру потому что они лидеры потому что им есть что дать потенциальному новичку кандидату и так далее